Всем привет! Приветствую вас на своем канале. В этом видео попробуем построить такой правильный некосайдер. Фигура довольно простая. Строить будем сборки. Здесь одни треугольники. Главное их правильно скомпоновать. Переходим в Solidworks. Создаем новую деталь на плоскости сверху. Нарисуем треугольник. Я выберу инструмент многоугольник очень удобный рисуем треугольник, здесь давайте добавим осевую линию и давайте поставим размер ребра, ну скажем 100 миллиметров выдавливаем на допустим 2 миллиметра и на всякий случай я здесь делаю фаски по трем сторонам не угадал грани по трем сторонам также на 2 мм, чтобы у нас треугольничек был вот такой. Сохраняем и создаем новую сборку. Сохраню в папке темп. Здесь создам новую папку. И пусть у нас деталь будет один. Дальше сдаю сборку. Здесь пока компонент не переносим. На плоскости сверху создаю опорный эскиз. Также использую многогранник. Я думаю, здесь алгоритм простой и понятный. Добавляю осевую линию, чтобы у нас эскиз был зафиксированный определенный. И здесь также ставлю 100 миллиметров. Все, на этом у нас построение закончилось. Теперь мы можем добавить наш треугольник. Мы его вставили, он у нас сразу стал зафиксированным. Мы его освобождаем. После чего сопрягаем кромку и примитив пятиугольника в эскизе. Для того, чтобы нам правильно понять высоту, в принципе, здесь можно поставить и несколько компонентов. Но я воспользуюсь... Справочной геометрии справа спереди добавлю ось, возьму вершину. И у нас компонент сразу при помощи двух сопряжений сразу является определенным. То есть у нас больше не плавает, его просто так не переместишь. Ну и теперь здесь остается добавить только круговой массив. Выбираем круговой массив, выбираем ось и выбираем количество... 5 штук с равным шагом 360 градусов вот у нас такая крышка получилась это вот, верхняя часть нашего экосайдра -э дальше сохраняем нашу конструкцию ну, пусть у нас будет один один называться это сборка и создаем еще одну сборку вставляем туда вновь созданную После чего копируем ее, перемещаем, чтобы она у нас смотрела в обратную сторону. И сопрягаем по добавленным осям, по справочной геометрии. То есть теперь у нас две эти такие крышки, они прям точно напротив друг друга. Для того, чтобы нам сделать здесь еще 10 этих треугольников, я просто скопирую один из них в эту главную сборку здесь найду исходный компонент да вот он и сопрягу по кромкам можно также сопрячь по точкам и здесь желательно тоже найти исходный компонент вот он и подвязаться к нему почему я это делаю здесь все очень просто если вдруг я изменю экземпляры массива таким образом что у меня подвязываемый компонент будет ссылаться на несуществующий экземпляр массива то есть он допустим ссылался на 5 а я сделаю их 4 то у меня будет ошибка и придется перестраивать модель. А так как я ссылаюсь и привязываюсь к исходному компоненту, то вероятность перестроения модели при ее изменении становится гораздо меньше. Спрягаем две точки и сразу нижняя под сборку у нас... Нет, еще не стала определенной. Здесь давайте тоже сделаем точку и кромку. Так, ну вот у нас... Давайте лишнее все уберу. Слишком много. Так, И, наверное, эскизик я тоже скрою. Он мне больше не нужен. Добавлю еще один треугольник. Так как треугольники у нас равнобедренные, все одинаковые, то здесь также достаточно, я думаю, двух сопряжений. У нас компонент полностью определен. Да. Ну и теперь нам необходимо выбрать эти два компонента и круговым массивом Вокруг оси первого зафиксированного компонента. Это у нас будет сборка. Точно так же добавить 5 экземпляров. Ну вот у нас э, наша стереометрическая фигура готова. Никаких здесь вопросов э, по незафиксированным компонентам, ошибкам, предупреждениям нету Треугольники все одинаковые. Давайте посмотрим. Здесь у нас 20 треугольников. Каждые 20 граней. Ну да, правильно, вот 20 треугольников, 20 граней. Первая часть выполнена, наверное, самая простая, сделать эту стереометрическую фигуру сборкой. Во второй части видео мы попробуем сделать ее в детали. Пока прощаюсь с вами, всем спасибо за просмотр, ждите второй части.